Ну что сказать, ну что сказать. Устроенные так люди желают знать. Желают знать, желают знать что будет. Что сказать, ну что сказать. Ну Устроенные так люди желают знать. Желают знать, желают знать что будет. Картина, которую сейчас вам показываю вот через экраны. Или нет, но она реально заряжена лучами добра и позитива. Поэтому здесь у нее на самом деле три плюса. Первый плюс это самый главный плюс. Она заряжена добром и позитивом. Да что ты, черт побери такое. Не... Второй плюс. Это то, что картина денежная. Здесь есть определенные символы, о которых я говорил, да, то есть они притягивают деньги. Они помогают тем людям, которые вам должны деньги, там еще каким-то образом, возвращает долги. Вот. Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Снижает процент по ипотеке, то есть здесь очень много всего. Эта картина помогает получать кредиты в банках. Я вижу какие-то есть, как будто долг кредит есть Да, есть да. Угу. давайте сейчас откроем насколько это вот будет возможно то есть, по, по, эта картина если она будет у вас висеть например на рабочем месте вам точно э, ну, повысит зарплату повысит в должности то есть это реально работает Так что, ребята, имейте в виду, сегодняшний стрим заряжен лучами добра и позитива и денежной энергии. Вот. 100 рублей, ребята, присылайте мне на донейшн. Над тем, что я говорю, нужно будет работать. Так, хорошо, хорошо, спасибо. И самое последнее. Можете... Во всем теле негативная да. программа. Нет, я включился, это... начал зевать. Зевает он. У нас зевота происходит, когда мы видим негатив, у нас сразу реакция. Очень мощная негативная программа. Снимать надо обязательно. Пока не могу, знаете, вот прямо это. Вот эта черная оболочка никак не могла. Прямо внутри вот пройти и понять, что это такое. Наверное, буду картины эти на каждом стриме, разыгрывать на самом деле. Мне кажется, это прикольно. Лох, это судьба! Лох, это судьба! Лох, это судьба! Субтитры а.